Мы заходим в парк политехнического университета. Водонапорная башня, сейчас проходим мимо нее. Санкт-Петербургский политехнический университет был основан 19 февраля 1899 года в соответствии с поручением министра финансов Российской империи Витте. Историю и политехнического университета в течение более ста лет создавали люди, которые в нем преподавали и учились. Университет выпустил ряд выдающихся ученых: академики Абрам Иофы, Игорь Курчатов, лауреат Нобелевской премии Николай Семенов, Жарез Алферов и Петр Капица. В 1918 году работа института была приостановлена. После Октябрьской революции многие преподаватели покинули Санкт-Петербург и Россию. Но несмотря на это, в марте. 1919 года был создан первый в мировой истории физико-механический факультет для подготовки инженеров, физиков-исследователей. В годы Великой Отечественной войны институт понес огромные людские потери. На фронт ушли более половины студентов, преподавателей и сотрудников университета. В 1967 году в парке Политехнического университета был установлен памятник погибшим политехникам. Но самое интересное, что лучший в мире массовый средний танк времен Второй мировой войны, всем нам известный танк Т-34, был создан выпускником Политехнического университета Михаилом Ильичом Кошкиным. Ребята, поменьше сложностей, делайте так, чтобы машина была доступна любому механику. Михаил Ильич Кошкин, политехник, экипаж 4 человека, боевая масса 39 тонн, длина 6,62 метра, ширина 3 метра, высота 2,52, количество пушек 1, калибр 76 мм, количество пулеметов 2, калибр 7,62, броня лобовая 45 миллиметров, броня бортовая 45 миллиметров, двигатель дизельный 450 лошадиных сил, максимальная скорость 51 км в час, запас хода 300 километров. А Сожгли, да? Да, вот здесь в этой да. да, я что-то такое слышала. Попытались да. сначала по пути сжечь. Но не, не, не получилось до конца. И вот сюда привезли останки, и здесь дожгли. Так что вот. История. Стоящие... история. история. история. Да, да, история. Спасибо. Распутина похоронили 21 декабря 1916 года на территории царского села в имени Анны Вырубовой, с которой он был дружен при жизни. Но в 1917 году Керенский, глава Временного правительства, отдал указ об уничтожении трупа. С чем была связана причина такого решения, в самый разгар масштабных исторических событий однозначного ответа нет. Гроб с Распутиным на грузовом автомобиле отвезли в Петроград. Что случилось с телом затем, подлинно неизвестно. Существуют две версии. Согласно первой, возле поселка Лесное машина попала в аварию. Гроб вскрыли, извлекли полуразложившийся труп, облили бензином и подожгли. Существует еще одна версия. В лесу труп Распутина сгорел не полностью, не хватило дров. Останки собрали, а затем сожгли в топке парового котла Политехнического института. Вскоре на стволе березы, растущей у здания котельной, появилась надпись. Тут сожжен труп Распутина Григория в ночь с 10 на 11 марта 1917 года. А сейчас мы подойдем к еще одному интересному объекту в политехническом парке. Это церковь. Береза очень красивая, подсвечена. Да, спасибо. Ну что? Мне очень нравятся наши люди. Они все подсказывают. Вот, например, красивая береза подсвеченного храма. Да. Пресвятая Богородица. В общем, хороший парк. Приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь. Вообще день сегодня хороший, солнечный. У нас страна парадоксов. Храм становится центром в политехническом университете. Как вам такое, Илон Маск?